Приветствую всех! С вами компания Куга. Всех с наступающим 2021 годом! И чтобы немного вас порадовать, мы подготовили для вас три комплекта подарков. За третье место вы получите 5-литровую канистру концентрата воска, один дозатор, 10 пенных таблеток и 2 фильтра для химии. За второе место вы получите 2 канистры концентрированного воска, 15 пенных таблеток, 2 дозатора, и два фильтра для химии. А главный наш приз это 5 канистр концентрата пены и 1 канистра концентрата воска. И чтобы они стали вашими, вам необходимо снять видео про вашу мойку на тему, почему ваша мойка самая лучшая. И 25 декабря мы объявим победителей конкурса и отправим вам ваши подарки. Я уверен, победителем станешь именно ты.